Ну, например, мне очень нравится проект Тура Ван Балена, это бельгийский художник. Он взаимодействовал с городскими службами. Городские службы объявили, столкнулись со следующей проблемой. Наверное, каждая городская служба имеет эти проблемы. Голуби, они гадят на скульптуры, фасады, загаживают. И нужно что-то с этим делать. Кроме того, что голуби являются разносчиками болезней. Турван Бален, художник, который работает с синтетической биологией. Он придумал такой ход. Он сконструировал определенную генетическую последовательность, которую встроил бактерию и получил такой йогурт ну, что-то йогуртоподобную жидкость. Если он кормит голубей этой йогуртоподобной жидкостью, у них изменяется метаболизм, и они начинают фекалить моющими средствами. И тогда городским службам остается только приехать к загаженному памятнику ну, условно говоря, тайдом да, или ну, каким какими-то моющими средствами, да, и обдать из, э, этот э, изгаженный памятник или фасад э, струей воды. Это пример вот современной работы э, биоартиста. Второй пример, тоже очень красивый, на мой взгляд, это пример э, шведско-норвежской художницы Сесилии Йонсон. Там вообще как, таковых, как таковой науки нет, там есть только технологии. Она работает с плацентой. Плацента, мы знаем, это такой очень интересный орган, который не в полной мере принадлежит ни ребенку, ни маме. И после родов плацента выходит наружу и, как правило, используется в качестве биологических отходов. Что сделала эта художница? Она заключила договор с родильными домами, в результате которого собрала 40 килограмм плаценты. И, а специфика этой плаценты заключается в том, что она содержит огромное, просто невероятное большое количество железа. И дальше она выпарила эту плаценту, поехала к своему знакомому кузнецу, который работает, настоящий норвежский кузнец, который работает, использует средневековые технологии ковки. И он из этой плаценты выпарил и выковал такое большое количество железа, там было, да, целую стрелку, железную стрелку для компаса. В качестве метафорического обоснования этой стрелки художница использует как стрелку для компаса в своей инсталляции. Она говорит нам о материнском потенциале, который направляет нас, подобно компас, нас по жизни. Да? Ну и третий проект, чтобы вспомнить. Ну, пожалуй, классическое такое произведение гуру технологического искусства австралийского художника Стелларка. Художник вырастил у себя на предплечье третье ухо. Это очень известный проект, ему много лет, но это Стелларк настоящая звезда, это ухо не слышит. Оно может работать в качестве приема передатчика. А, оно функционирует как модем, а, интернет-модем. Да? И при этом а, динамики а, врощены в нижнюю челюсть Стелларка. Таким образом, Стелларк связывается с любым своим коллегой, который может находиться где угодно, и слышит у себя в голове голос этого человека, с которым он разговаривает. А теперь обратите внимание, вы можете слышать из его уст, если он откроет свой рот, Голос не только самого Стелларка, но и того человека, с которым Стелларк находится на связи. Таким образом, Стелларк переосмысляет понятие медиума, Ну, то самое средневековое «я слышу какие-то там голоса». Да? Здесь эта идея реализуется, идея новой коммуникации. Она реализуется на новом технологическом носителе. Стелларк называет эти технологии – альтернативная скульптура тела. Мы можем вспомнить, как в традиционном искусстве миф работал, Ну, допустим, миф Ван Гога, который отрезал, как говорит нам миф, мочку уха. Он избавлялся. Вот Если модернистское искусство избавлялось от ненужного, будь то уши, носы и тому подобное прочее, да, то современное искусство – наращивает мощности, больше ушей, больше глаз, больше знаний, больше когнитивности. Так с нами разговаривает современное капиталистическое а, общество. «Будь умней, беги вместе со всеми, и тогда ты будешь успешен, ни в коем случае не упади на диван». Hmm.